пару знакомых пожарных мясо с зеленым горошком морковь который меня обливал здравствуйте уважаемый самое время немножечко изменить концепции наших кулинарных роликов именно в этой обстановке сейчас мы распакуем очень интересный пакетик так что подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео смотрите другие видео с канала делитесь ими в соцсетях огня. сегодня посмотрим что нам дает Индивидуальный рацион питания армейский. Прогнали чисто для обзора, абсолютно бесплатно. Посмотрим. Быстренько по списку. Галеты, галеты, галеты. Консервы, мечные, овощные, овощные, сыр плавленый, сливки сухие, сахар. Масло, сливочное, шоколад, горький концентрат, концентрат, чай, чай, соль, томатная ложка, пластиковая ножка, пластиковые салфетки, обеззораживающие, а вскрывать. Пищевая ценность рациона питания. 170 грамм белков, 206 грамм жиров, 480 грамм углеводов. Энергетическая ценность. 3900 килокалорий. Супер норма на полтора дня. Сливаемся. Масса. 2000 грамм. Укомплектован 1507-2020. до 1505-2022. Вот такие штуки. Специализированный пищевой продукт. Концентрат для ноги Масло сливочное. Зубриру. Говядина тушеная. Каша гдешнее. Соль. Паштет печеночный. Рогу из овощей. Сыр благодарный. Мясо с зеленым горошком паркофе. Таблеточки выгревающие. Пичечки. Еще соль-соль. Сайский чай. Любимый чай. Шоколад офицерский. Салфетки такие такие, Открывательная резинка, одобрение, сахар, сахар, ну, есть здоровенная пачка печенью. Комплектация полная и начнем мало-мало пробовать. Начнем с сырку. Пахнет сырка как сыр. Калетка как галетка. Попробуй. По-моему, безвкусная от слова вообще, но, вроде как, надеюсь, калорийный. Следующий экспонат. Рагу из овощей. Постав томаты, собачки и морковь обжаренная, перец красный, сладкий, красно-посолочная, волосы, репчатая и паста, м м, -м. Мука соль поваренная, сахар, сок, чеснок. Ну, у этого хотя бы запах есть какой-то томатный, вот как-то так выглядит. Печенье напоминает фанеру. Ой, это бы... вкус есть. Печенька все равно не вкусная. Просто картон. Пробуй. Пробуй на горение печенье. Не, не горит. Паштет. Печень говяжий не менее 48%. Уже свиной не более 30,5%. Мозги говяжьи не более 8,7%. Морковь. 12,4. Лук. 2,9. Сорт. Ну, через душистый. по запаху паштет по цвету паштет дай ты угадай по вкусу тоже паштет? пробуй есть вкус какой-то да, у паштета не лучший, но и не худший ну, хотя бы какой-то есть сыр-то нахрен вообще без вкуса ну нет, мне сыр кстати понравился да. сыр чуть чуть лучше чем галет на самом деле потому что если их жрать Эту галету без сыра, это нереально вот и каша гречневая с говядиной. Интересно, в холодном виде будет полный трэш. Новгородская область смастерила старорусский мясной отбор. Говядина, менее 37, крупа гречневая 268, вода питьевая, жир говяжий, так не более 10%. Лук, жир поваренная, перец черный. Ну вот, как-то так это уже будет выглядеть. Пахнет гречем. император жир вижу свиной явно жир есть, да, мне кажется разоряет вкус едомый. Mm -hmm. А нет, к любому блюду портит вообще вкус любому, имеет место быть одобрение. Потому а что одобрение, поэтому рагу, рагу тоже одобрение. Ну, рагу мне кажется опасно на голодный Мясо с горошком рагу. Имеет в составе горягию, водопеки, горошек зеленый, лук, сушеный, белый корень. Принка ничего, хоть нет. Морковь сушеная, жир, сырец, говяжий, соль, пищевая перец, черный, здоровый лист. Были конечно, не особо О боже! Имеет место быть мясо, прямо вот есть. Как в середине вот такой здоровенный кусок, хороший конечно, беспонтовый, но в целом, у меня подбива, дает какой-то аромат. Ну, горячий вообще другой вкус будет. О, говядина тушеная, высший сорт. Говядина, шутка, говяжий лук, соль поваренная, лавровый лист, перец черный молок. Скрываемся. Вот так вот выглядит наша говядинка. выглядит, в принципе, как говядина тушеная. Есть и живок, есть и живешечки. Пробуй. О, офицерский шоколад. Шоколад прям? Да. Может батончик? Нет, шоколад горький. процентов какао написано. Офицерский стандарт. Сахар, какао тертое, какао масло, какао порошок. Рублюгатор, децитина, ну, а теперь опробуем концентрат пищевой тонизирующего напитка. На Не втиральный порошок. Не втиральный порошок. Ну, пока чуть-чуть настаивается. Скроем масло. Говорит, ложку воды. И маскица готова. М -м -м, пахнет маслом. <Слых> ну, проверка теперь как-то заходит. Пробуй. Ну, а теперь напиток. С <Слых> Газиками обзоры на энергетике вот здесь и в описании. Данное пойло действительно достойно. Добро вы. Энергетики. Как сказать? Мне нельзя такого. Мне очень вкусно. Но имеет место быть. Свои теперь сочетан подытожим. Греча. Топ. с овощами ничего так мясо с овощами имеет место быть в горячем виде думаю, будет вообще топ тонизирующий напиток вкус имеет цвет имеет потрясающий я думаю вывезет вывезет масло Подостынет, схватится, думаю будет все таки как масло норм норм нахрен без вкусный сыр и картонные пирожки. Ну естественно надо попробовать еще шоколадку забыли. от пузырик. Имеет место быть. Хорошо. По комплектации не обманули, по срокам не подвели, печенье говнище, сыр. Кое-куда. Ложки, вилки. Вот плохо же мне дали стакан, да? Должен быть какой-то стакан, в комплекте пить даже одноразовно, а то из своего не будет запить. а вдруг своего нет в Хотя термогрушка всегда со будет. Вдруг это не поход? Вдруг ты замолдился в лесу? И обязательно надо еще жевачечку еще попробовать. Вот, хорошо, двойной лайк, двойной лайк, один чуть-чуть великий, за сырой за галетки вот такой вот. в целом, лирбэ армейский, имеет место, быть. супер, каждый день походим, пошел еще дома на целый сутки, смотри. так что не забывайте про подписку, пока!